Бой у нас диес, братва. Ядерно разветнул заряд ваш экрана, это значит, что мы продолжаем проходить контрол. Может, голос подашь? Всем привет. Да, я сегодня вновь не один. Напомню. В конце прошлой серии. О, чуваки, опять вы тут зависли. В конце прошлой серии мы залезли в какую-то мать его заново убежище. в исполнительном отделе, судя по всему. Попробовали проходить за кадром. Нам понравилось, с одной стороны. Давайте, в первую серию, конечно, я их плавал. А, а ну, уже о, присутствует. Это не смертельно. Да, но он начал проходить. Да. Ну, начало, естественно, я помню. Да, блин. О, Ты центральный момент нашел, нет? Да, я так. О. Хисинг звук, который пытался обойти меня ранее. The hiss, burrowing into everything in this place. Is the hiss your enemy? Hiss. All right, it's our hiss. enemy. Вдвоём, так чисто по угару, по Ну это так, скажем, это так, пира, да. сейчас с подписчиками и тому подобное. Пробочный вариант. Ну мы не знаем, захотят да ли это. Но вчера вечером мы поржали от души, на самом это... деле. Это, это, я так на словно натыкаюсь, а? Я вчера еле уговорил меня попробовать нормально поводить машину. Потому и... что я не умела нормально, я разучилась. И, блядь, у нее неплохо получилось, я вам скажу, господа. Так. Мне Манипультурно туда. Ох ты ж, ев, ты ч ⁇ за злой кумар там входит? Давай через немогу. Ев, Ох ты ж. Сжимаешь, а шакал. ты чешакал. Ёб... Я же тебе сказал, что я тебе жопу отстрелю. И тебе... А, опять крутишь на связь. Клубаные волки. Клубаные волки. Наконец-то я тебя поймал, Собака. скажешь про игрушку. ты поиграл вообще в целом припоминала кому-нибудь пока не понял опа что это за перестройка Shit. We did it! Hello? Can you hear me? Are you with us? With the Bureau? Are you still sane? папочки мод вот оружие я в документациях копаюсь. Прицепнуть. Да, бывает. Так. Да самое прикол мы играем за женщину. Я такая дум какой-нибудь пять мужчину хотя бы вроде бы даже я тебе эту игру когда-то кидала э, что-то было да что-то кидала я очень там зависли Но мне чисто понравилось почему-то именно персонаж женщина а? когда я да я тебе вроде кидала она тогда еще под раздачу была mm -hmm. ну вот такие что-то ведь сидим сидим давай что-нибудь кого обзор для канала Давай. Мы зашли и по идее подумали, почему бы и нет. Холерить, надеюсь, мы не будем, что здесь? Да, потому что При мы сами в душе и... не греем, лол. Нет, описание игры мы с тобой вроде бы читали. Ну, блядь, мы его читали, так. Мелька, но все равно, как по мне описание, как спойлер маленький уже идет. Ну где я, блять, ваше убежище должен стоять? Дать кабинет директора, где его кукнули. его теперь здесь нету? Правильно? Ага. И самый прикол... Ой, Сука б... Будьте здоровы. Азба. И самый прикол, когда мы зашли в кабинет, когда была пробная версия, я такая, ничего себе, он бухать. Ну, то есть, вот то, что первая заметила. Сраный бухлозавр. Ага. Ну и еще что мне понравилось, что в игрушке могут быть вставки как из рамки, типа, подобие фильма, то есть Да, я об этом в первой серии говорил, что мне навевает прям пиздец. И то есть в раме как-то особо у меня такого эффекта вау не вызывало, а здесь, ну, на самом деле, когда мы проходили, я залипла. Для меня, как как будто это документальный эффект, вот этот вот. Да, хотя мне, если честно, навеяло до кучи еще и Ghostrunner. Тоже вот это вот, когда в Астрал перелетаешь. Я документальные фильмы не люблю, но почему-то на это вот, чуть-чуть так подзалип. Опа. Ну-ка, ну-ка, ну-ка, Жалоба на переместившийся санузел. Я знаю, что вы не можете контролировать сдвиги здания, но уборная для украинства отсутствует уже несколько недель. Я три года жопу рвал на полсту в Сломабаде и заслужил право на нормальный нужник на работе. Если не можете вернуть его, то хотя бы узнаете, куда пропал. Не, ну а все-таки вот это вот всю дичь зачитывать, наверное. Да, прикольная улица. Опа, ящик с модом. Усиление энергии. И да, мы Не записываем чуть-чуть отдельно друг от друга, мы используем новый формат. Да, пробуем с двумя микрофонами работать, поэтому звук несколько различается, уж извините за... Потому что когда мы снимали посреди ночи, у нас была девушка, но с одной стороны было некомфортно. с вами не знаем что... А, вон оно, убежище. я так к другому убежищу сгонзал. Лучше же а слепую так близко. проходить. You, так Да. Yeah. Yeah. Yeah. Наверное. Когда ты I'm просто тупишь, а потом I'm просто help. берешь и залезаешь в интернет. Нет, should ну I мы lie? в интернет мы собираемся залезать. Будем на своем мере. Oh shit! You're the new director. Hold on, we're coming out. Director, Faden. Call me Jesse. Okay, Jesse. I'm Emily. Look, somehow this hostile force, this hiss. That works. Somehow the Hiss managed to infiltrate the building without any warning. And just like that, my name for it is official. The Hiss. Like the sound of poison gas leaking in. We're in full lockdown. It seems to have spread everywhere and to everyone, not protected by an HRA. And, extraordinarily, you. You are the director, and that makes you special by definition. Trench is no longer the director, obviously. Uh, I'm sorry, I'm talking too much. This whole situation is just a lot. Yes, impenet, no a ah, I found his body and the gun. Like the service weapon. Also, and this can sound crazy, but he keeps appearing to me, saying things. И вроде вот персонаж, out, прям копия одной девушки, которая у уже... тебя вроде даже видели. Первой серии помнишь? Мг. И женщина, с которой мы с тобой играли, получается, сделала как-то реальную персонаж. Как? No. Ну, там уже девушка была. I love человек, it. This is video. fucking unbelievable. It's I can't even. Look, Jesse, I have a million questions, and you probably have a million more. Like, do you know my brother Dylan? Not yet. But there's something I need to ask you to do first. If you can cleanse a control point, then you can maybe cure those infected or Possessed by the hiss, because if that's possible our options are very different Emily Pope I Don't know her but I like her already <laughs> She's the opposite of the faceless agency. I've blamed for what happened to me for so long But I can't trust her yet Or rather the Bureau. She's a part of yes. I Can try я говорю для тебя, Мы можем попробовать Да, конечно. Вопросов не имеешь, называется. Мы идем только в пределах этого здания? Ну да. Так, получается, лифт мне как бы нахуй не упал. Интуиция. Идем куда не знаю. На найти чувака, который где-то зависает. Он типа как зараженный этой гадостью. Не то разумный вирус, не то что-то в этом духе. Прям пиздец. Какая-то сюрреалистическая дичь. Апокалипсис, как у нас тоже в 2019 году знал что какая-то злоебучая вирусня заебет в какой-то момент всю терягу о Я пропустила, а чем она его там? <звы> Не кокнула. Просто поднесла руки к его черепушке, а, то, а тот раз растворился. И здесь были. Что? Убежище. I can't cleanse them. I saw. It was worth a shot. Thank you, Director Jesse. I'm gonna tell her why I'm here. I'll risk it. Listen. The Bureau was involved in an incident in my hometown ordinary 17 years ago the bureau came in and covered the whole thing up i've been looking for this place for a long time that's enough maybe that's too much already i can't tell her about I mean, dylan and I mean, the rest yet i've seen mm -hmm. mentions of an altered world event case dealing with ordinary вы был на Ground Zero, as a Это был один из самых больших. И раньше моего времени... Ну да, несмотря на Но... думаю, он знал, что это произошло, или Он A few of us, and Director Trench would know. Trench, the ghost or whatever he is, he mentioned something called the hotline. Said I should find it. It's another object of power, like the gun, an old Bakelite telephone, a direct line of communication between the director and the board. Maybe he can talk to you more clearly through that. I mean, Trench has years and years of experience. He might know how to destroy the hiss. Where is the hotline? It's kept in the communications department through the mailroom. It's part of this sector so we can access it even with the lockdown in place. We'll get the door open for you. Okay, that's my next stop. That's Tomazi's department. He's head of communications. I don't think he had an HRA. He kind of made a point about not wearing one earlier. Keep an eye out. They call me the director. But that's not me. I'm not a director type. I'm not a leader. Why am I here? I think you already know. Yes, I came for my brother, but there are other reasons too. I said I was looking for answers, but I might never understand them. I'm not looking for proof, this is already it, more than enough. No matter what they told me all those years, I know it's real now. I didn't imagine this. I want to be a part of this world. What scares me shitless is that I finally found it. Only to see the hiss destroy it all. И телефон, который названивают. А вот как тут это браться? это уж большой-большой вопрос. Again, welcome добраться, mm? Нам надо добраться. Да, отдел у да. связи, да. Ну где-то это понял, ты хотя. Mm? Хотя понял, где это находится. Да, приблизительно. Ох, ты ж мать твою! опасно опасно? О, а вы что там завистили, чуваки. Ага, причём они в прямом смысле красные. Так, а ещё там, там кто Какого то упражнение, оно точно стрельбы, е-богу. Оп. И сразу злой кульмар из него уходит, подстреляет. А, ну, кто? Угу. Такого же никто не назвал, сучка. Да, Мемчанский появился <связывается> из-за новой. Да, да, да. Фотография и портреты. Чё-то он даже на себя не похож. Постарел чувство. Конечно, с такой работой кукуха тронется, не то, что постареешь. Она, мне кажется, давно уже поехала. Ага, билеты в Орландо. Разбухать начал. Еще одна точка силы. Точка контроля. 한데... Ча погоди. Механический бог. Да что хотя бы находится? Я видел солнце, создал машины своего сна. Машину, которая будет вмещать бога. Но не такого, которого знаете вы. Вот еще. Нового Бога, эта машина будет его телом, его сердцем, его разумом. Я построил ее именно так, как увидел во сне. Я использовал мотор от холодильника, катушки, от остера, вентилятора, ремень ГРМ от своей машины колеса от скейборда сына. Бог пока еще не может двигаться, но у меня было видение, что когда придет время, он сам узнал. Это лишь начальная волочка. Как ребенок, только механический. То, что Богу нужна отправная от точка. Если хотите побеседовать со мной, сюжете по адресу, указанному на камеру. Мой телефон больше не работает. Мне пришлось использовать панель набора номера для создания бога. Водл бы ебэ. Я думаю, что я тебя Я тебе всю бичу расквашу в коне. Ок. Пик. Я еще два не прибежит нихера, тут разгром. Ну, да, мама и пробежался? Да, он пробежался. О, там еще. получится получит? Ну что ты, ты сказал, Тук. Чистим, чистим, чистим. вилочкой вилочкой. Так, так. Опа. Тен съежились. и штяк. Так, отдел связи ему зачистили. Ништяк. Не, нафиг. На этой ноте мы, наверное, и притормозим. Спасибо всем, кто присутствовал. Лайк, like, подписка. До свидания. Надеюсь, братва. Увидимся в следующем видео.